Быстрее, быстрее, идем. Давай, шевелись, сестра. Ну что, я иду уже. Просто старшие не бегают. Мне наплевать, быстрее, я хочу пони, пони. И, и много чего купить. Сейчас же каникулы. Ой, да, я знаю, сейчас каникулы. Мам, ты идешь? Ой, ну иду, ну иду. Ну что, девочки, обязательно так бежать? Ой, ладно, все. Скажите, ну зачем вы меня сюда притащили? Мама, ну как зачем? Сейчас каникулы. Сейчас большая, э, большая, большая, большая распродажа пони. Ой, продавец упала. Ой, здрасте. Здрасте. Ой. Ну, даже не знаю, куплю я вам пони или нет. Мамочка, ну, пожалуйста, твоя ты ты первых ободоксов, поправь. А, да. Ну, все, мама, я поправила. Все, все, все. Ну ладно. Хорошо, я пойду тогда потом это сейчас эти как их вещи посмотрю. Дышаться. Ой, я еле за тобой прибежала. Мама, мама, мама, познакомься. Это, это, это мои подушки. Это, это Черали, а, а это Старлет Гримин. Мамненька, познакомься. Ну ладно. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Ой, здрасте, Ваше Высочество. Ой, здрасте. А Это же ваши дочери Да, они мои Как-то странно, они учатся в классе с моей дочерью Но я вас никогда на собрании не видела Я просто не хожу Я всегда э, слуг прошу, чтобы они ходили на собрание Я всегда занята А Хорошо Ладно, девочки, вы идите пока э, Что-нибудь купите Ура, мы будем вместе что-то покупать вы счастливы, вы счастливы? Да, да ну, а мы пойдем пока одежду посмотрим, да? Одежда там. Пойдем. Как здорово, что я встретила. Ой, у, меня, у меня просто много, много энергии. Ой, ой, ой. Быстрее идем. Смотрите игрушки. О, как тут много игрушек. Ой, это пинки. Она неугомонная. Да. Так, смотрите, как тут много игрушек. Действительно большой ассортимент. Ну, вроде, в прошлый раз, когда мы сюда заходили, было больше. Какая разница, я обожаю пони! Надо, надо попросить у родителей. Мама! Да, дочь, чего? Чего? Мамочка, можно мне пони? Пожалуйста, пожалуйста! Ой, ладно, бери пони. Ура! Можно пони? Мне разрешили, девочки, а вам разрешили? Да, да. Эм, сейчас мы спросим это. Да. Мы пойдем. Спроси за меня, я пока посмотрю. А, мам. Чего, девочки? Мам, можно нам пони? Ой. Ну ладно, я сегодня добрая. Берите пони. Ура! Нам разрешили пони брать. Да? Правда? Здорово! Я хочу такой же пони, как я! Красивый! У -у -у! Так, я хочу, я хочу. Ой, я не знаю, как вы хочу. я люблю миниатюрных. А, это же миниатюрная. Отойди, пожалуйста. Принцесса Луна. А, я упала. Так, секундочку, я сейчас поднимусь. Еху, я здесь. Так эм, я уже пришла. Ничего себе, ты быстрая и ловкая. Все, я пошла маме сказать, что я уже взяла пони. Мамочка, мама, мама. Да, я взяла пони. Все, все, я взяла, я взяла. Все, что мне делать, что мне делать? Подожди, пока я выберу тебе наряд или пример. Ура, ура, я обожаю мирить, я обожаю мирить. Так, дочь, спокойно, стой. Ну, я не могу спокойно, я не могу спокойно. Сейчас эти. Вот. Я сразу говорю, я такие юбки не люблю, я другую возьму. А, тогда я вот эту возьму. На, примерь, дочь. Ура, ура, тебе примерить. Ой, какая красивая. Мамочка, берем, все, все, все, все берем. Ой, пони Аккуратно, аккуратно. Все, мамочка? Так, сейчас я себе юбочку возьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Падает все. Так. Как я понимаю, мы тут все юбки скупили. Вот этой фирмы. Да, но это же самый популярный фильм, я обожаю эту фирму, но не скажу, что она моя сильная, обожаю, но я ее очень обожаю. Ой, я поняла, так, извините, вашего что... случая, нет, ничего. Так, так, так, мамочка, давай быстрее берем, я хочу добавить, я хочу играть в давай быстрее, быстрее. Так, девочки, все, пока, пока, Пинки, увидимся, увидимся после каникул, или если что, я вам позвоню, вы знаете, как я люблю звонить всем? О, да. Так, ладно, давай снимай юбочку, нам ее надо пробить. Ура! Ура! Ой, я упала. Так, все, берем мы, больше ничего не берем. Нет, больше мы ничего не берем сейчас. А мы подождем только принцессу, принцессу и ее дочек. Ура! Ура! Я еще с ним немножко поболтаю, да, мама? Да, да, да. Девочки, я еще не ухожу, мы еще немножко подождем вашу маму, и, и мы вместе а, пойдем обратно домой. Ну или нет, я не мне все равно. А, ну, мы тоже сейчас возьмем пони. Так, я, значит, возьму себе... Э, я хочу себе вот э, взять миниатюрную или миниатюрную. Я хочу себе взять... Э, надо подумать. Ой, мне что-то очень хочу. Вот искорку вот эту вот редкую. Вот она. Ой, какой хороший выбор. У меня такая была, но у меня она была другого цвета. Ну, я сейчас тоже какую-нибудь пони возьму. Такая не помню, какая у меня есть, какая нет. Ой, ладно, я не хочу рарить, мне она не очень нравится. Хочу миниатюрную. Ну какую мне миниатюрную взять? Вот Рарити возьму миниатюрную. И все, в принципе. Ой, какой хороший выбор. Всё, всё. Я, я пойду скажу маме, что вы уже все взяли и что мы уже можем идти. Мама! все, девочки все взяли, а, а ваша принцесса все взяла? Не знаю, вы взяли все? Да, сейчас я только посмотрю вот это, да, вот это все. Девочки, все идем. Это юбка для кого? Это для меня, девочки. Я вам ну, думаю, не, хо... не хотелось никакого убрать юбку, потому что там уже все юбки разобрали. А, идем тогда, да. Идем. Ой, берите своих пони. Так, стоп, надо еще. Э, мне кажется, что-то взять, а то я что-то не знаю. Вот, да, я себе очень хочу взять вот зеркальце. Ой. Вот это зеркальце. Ну и что вот, шампунчик возьму себе. Так, что-нибудь еще из аксессуаров. Вот, Девочки, посмотрите, что вы хотите. Я тут ничего. Стой, мам, можно я высыплю? Да. Я хочу взять два вот этих аксессуара себе. Ну хорошо, все, может ничего не хотите. Нет, мамочка, ничего, все, идем на кассу. Хорошо, идем на кассу. да да да да Ой, смотрите, там уже очередь Ну вот, уже очередь стала Ой, ну ничего страшного, мам У нас э, сегодня, скажу, что такое, ну как Ой, хоть и каникулы, но сейчас некоторые работают Поэтому очень мало людей в очереди ой, Точнее, понял извините Поэтому, мам, идем Мамочка, мы первые, мы первые Ура, мы не первые Мы не первые, но мы перед принцессой Так, девочки, давайте встаем Белитесь свои пони, все вот это. Аксессуары свои. Все. Так. девочка, давайте идите сюда. Да, мам, идем. Так. Здравствуйте, пробейте мне вот эту вот красивую расчесочку. Так. Вздык. Вздык. Пип-пип. С вас всего 150 рублей. Держите, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, следующий. Здравствуйте, пробейте мне вот эту маску для сна. Вам маску для... Ой, извините, маску для сна, да. Хорошо, бздык. Со всего э, 350 рублей. Так, э, все, заходите к нам еще. Да, до свидания. Так, а, следующее. Ура, ура, мы следующее. Мамочка, давай быстрее покупать. Хочу домой, хочу играть. Я быстрее хочу домой. Так, ладно. Пораберите нам вот это. Это. И это. Ну, как много себе вещей. Мил, бздык. Бздык. Бздык. Так, с вас всего пип-пип-пип. А, тысяча рублей. Вот, держите. Давай, пойдем, дочь. Да, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Дольча, идешь? Понял. Да, да, конечно, я иду. Все девочки, пока! До свидания, ваше. Высоточка, ну, мамочка, я уже бегу. Так, давайте следующие. Так, девочки, давайте двигайте свои вещи. Так, да, да, мамочка, мы идем. Мы пока вот тут вот стоим. Да, девочки. Так. Давайте пробить нам это все. Бздик. Ой. Бздик. Бздик. Бздик. Бздик. Бздик. Так, пи пи пип, -пип, -пип С всего 2000. 2000 сейчас. Девочка, вы не знаете, где моя карточка? Так, мама, у тебя же она должна быть. Да, мама, у тебя. Так. Секундочку, подождите. Девочки, я, кажется, карточку потеряла. О нет! Девочки, что мне делать? А, миссис, платите, пожалуйста. Простите, вы можете аннулировать а, а, вот этот счет, а то у меня денег нету. О, хорошо. А, простите, но мы не можем аннулировать. Придется позвать администратора. Что? Нет, не надо. А, миссис. Рейдли, подойдите, пожалуйста, сюда. Да, что-то не так, ну-ка, расступитесь Извините, что-то не так. Я не могу аннулировать счет и там не могут заплатить. Ой. Принцесса не может заплатить. Так, ой. Если вы не будете платить, то нам придется вас э, арестовать. Или э, штраф вас взять. Но у меня, правда, нет с собой денег. Я не знаю, что делать. Дайте я быстро сбегаю за кошельком. Точнее, за карточкой. А если вы меня обманете, то не обману, Я могу даже девочек позвать. Девочки, блин, нам надо найти карточку. Или она. А вдруг она где-то на улице? Ой, я не знаю, что делать. Так, все. Вы отказываетесь платить. Лучше аннулируйте заказ. Ну хорошо. Аннулируйте, пожалуйста, заказ. Пип-пип-пип, -пи зик-зик-зик. Так, заказ аннулирован. Все. Вы можете идти домой. Все, да.